Всем привет! Я тут сижу, размышляю, зачем нужен шат, но сам я могу долго размышлять, но есть человек, который мне здорово это сможет рассказать. Привет. Сегодня в гостях у нас Карим. Спасибо большое, что пришел. Всем привет. Привет. Карим, расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд сначала. Um... Тебе прям рассказать самых основ, где я учился в школе, либо тебе уже там… Слушай, слушаете... все интересно на самом деле. Лишь потом вырежу. Ну, давай я что-то коротенечко расскажу. Я вообще из маленького города Кисловодска. Там я учился не в технической школе, там я учился в школе с углубленным изучением английского языка. Mm -hmm. вот. а, там мне с репетиторами приходилось подтягивать там, математику, физику. У меня получилось каким-то образом, <laughs> до сих пор не понимаю, каким, у меня получилось неплохо сдать ЕГЭ, там, затащить пару олимпиад, я поступил на физтех. Поступил на факультет радиотехники и кибернетики. О, сильно. Да, это прям была моей мечтой, моей целью, и прям много сил я на это потратил. В итоге все получилось. Я начал учиться на физтехе, проучился где-то курса 2 три и начал понимать, что Uh, в принципе, свой будущий путь uh, мне стоит там, складывать куда-то в сторону IT. Мне нравилось программирование, а еще мне нравилась математика. И так получилось, что в один момент я заметил такой интересный курс на Курсере под названием «Введение машине, машинное обучение». Воронцова. Воронцово, да, от высшей школы экономики. И я подумал, это же вообще идеальная штука, да? Вот Моя любимая математика, мое любимое программирование, их типа как… Получается машинное обучение, все обязательно нужно попытаться этим позаниматься. И вот в середине второго курса я начал проходить этот курс на Курсере. Мне там безумно понравилось. Я поучаствовал в паре соревнований, там успешно закончил, собственно, этот курс uh, и подумал: а как же мне дальше развиваться? Понятное дело, можно было идти дальше по пути онлайн-образования. Uh, но я подумал: блин, есть же шат. Все о нем говорят, что это лучшая школа анализа данных и вообще там, там лучше всех учат машинному обучению. Почему бы не пойти туда? А, конечно, было страшно, потому что там сложные отборочные этапы, сложные отборочные задания. Но типа с чем черт не шутит, почему бы не попробовать. At least I tried. At least I tried, да. Потом бы я жалел. Вот. А, я подумал, Nokia, ну, давай попробуем поступить в ШАД. Ну еще параллельно, давай попробуем пройти на стажировку в Яндекс, вот. А, Типа, спойлер, у меня в итоге получилось и то, и другое, вот, но немалыми, немалыми усилиями и немалой кровью. Э, на шад, на подготовку к шаду я потратил э, примерно месяц, может быть, недели три, но я, теперь типа, упорно трудился. Uh, там, прям по пунктам смотрел, там что они рекомендуют, какую литературу, там, какие задачи решать там прошлых лет. Ну, собственно, как ты в своих видео объяснял, я примерно двигался также, но только если ты там познавал для себя что-то новое, я когда-то это проходил там на первых курсах там в матанализе, там в теории вероятности. Мне скорее нужно было восполнять какие-то пробелы и что-то там, но что-то вспоминать, вот. Но так как у меня, кстати, в конце третьего курса у меня был ГОС по математическому, вообще по математике на физтехе, это, в принципе, типа, так как я повторял всю математику, это мне в будущем и помогло еще и ГОС сдать. Ну, собственно, вот, у меня получилось э, подготовиться к, там, к Шаду, я сдал, прошел онлайн-тест, там еле-еле прошел очный тест, вроде у меня какой-то пограничный балл был, вот, и прошел потом на собеседование, и все получилось. То есть в моем случае получилось довольно просто в итоге. Вот. Но это так кажется только, потому что ты как бы в ретроспективе это рассказываешь. На самом деле там были большие усилия. Воображаю. Расскажи, пожалуйста, про свою мотивацию. Вот когда ты шел, вот на собеседную тебя спросили, зачем тебе шат? Что ты тогда говорил? О чем ты тогда думал? Ну смотри, я не помню, спросили мне, зачем мне шат. Я помню, что мне спросили такой вопрос, а зачем тебе машина обучения и вообще анализ данных? Uh -huh. uh, мне кажется, эти вопросы, они довольно изоморфны. <laughs> вот. Так что, в принципе, ты идешь в шат во многом для того, чтобы изучить именно эту область. Uh, я тогда ответил честно, мне интересно. Мне интересно смотреть, что вообще в мире появляется. Uh, мне интересно это потому, что это некоторое волшебство. Да? Вот. Там, главная вещь, почему я там, этим занимаюсь, во многом, да, как бы по-детски это не звучало, это потому что эта вещь, эта машина обучения, она удивляет. Ты можешь делать там, удивительные вещи с помощью математики и программирования. А, и мне хотелось всегда этим заниматься, такими вещами, которые удивляют людей. Я подумал, блин, да, это то, что надо. И вот так честно, по-детски немножечко, я пытался объяснять свою мотивацию. А, ну, конечно, я говорил, что... В будущем мне нужна какая-то профессия. Да? Мне нужен какой-то профессиональный путь. И я, в принципе, видел там очень хорошие возможности, большой потенциал. Я отвечал примерно так. И это было, это было честно. Понял. Вот ты прошел в ШАТ. Расскажи, пожалуйста, какие курсы ты брал и что там тебе больше всего понравилось и больше всего запомнилось. Угу. Я пошел. Ну, первый выбор, который был, это выбрать отделение. Я советую вам выбрать его, ну и конкретно тебе советую выбрать до собеседования, потому что у тебя уже на собеседовании прям спросят какое-то отделение хочешь, и тебе нужно будет аргументированно на это ответить. А, я довольно систематично и ответственно к этому подошел. То есть что я сделал? Я посмотрел, какие, какие курсы есть по каждому направлению, и потом там в личку доставал людей, которые уже там учатся в ШАДе или закончили его, спрашивая по конкретным курсам, Хорошие, плохие, там, где прикольные домашки, где хорошие преподаватели, какие курсы интересны, какие нет. А, ну и вот спроецировав на себя всю эту информацию, для меня получилось, что мне больше всего подходит курс по большим данным, потому что мне м, было не особо интересно заниматься там, теоретическим анализом данных, как это делают на отделении анализа данных, там все-таки уклон в сторону теории. Uh, мне нужно было чего-то, мне хотелось что-то практичного делать, смастерить такое руками, чтобы поскорее там, это все заработало. И показалось, что uh, большие данные – это ну, самая подходящая для меня штука. А отделение компьютер Science? Uh, отделение компьютер Science, вот, типа, была сложная дилемма между компьютер Science и uh, большими данными. Uh, мне кажется, в итоге за меня решил там, второй курс, uh, второй семестр. Там uh, в компьютер Science были алгоритмы вторые, вот. Uh -huh. а, а у Big Даты было параллельное программирование. Я подумал, что, блин, мне почему-то интереснее параллельное программирование, а так как это обязательный курс, я их там свопнуть никак не смогу, поэтому все-таки пойду на БД. Ну, если там не понравится, окей, перейду в какой-то момент. В итоге я остался всем доволен. Мне кажется, то, что я сделал правильный выбор, но при этом это не говорит, э, то есть все мои рассуждения не говорят о том, что там другие отделения плохие это личный выбор, понятно. Это личный выбор, да. Там, самое популярное направление компьютерных наук, вроде оно самое популярное, там, по количеству людей, оно, типа, тоже крутое. И я считаю, что крутость компьютерных наук, там, самая сильная сторона, это то, что там тебе идут большой выбор. То есть ты на втором курсе, у тебя очень много свободных слотов для курсов, ты можешь набирать что угодно. Вот, а в анализе данных, да, если тебе нравится что-то теоретическое и тебе хочется заниматься, там, научным проектом каким-то, Uh, длительное довольно время, там чуть ли не год вроде. Uh, да, анализ данных. Um. Расскажи подробнее о курсах, которые у тебя были на отделении. И что, что больше всего тебе понравилось, там, на тот взгляд, пригодится? Uh -huh. uh, смотри, так, так получается, то, что ну, это довольно логично. В самом начале тебя читают какие-то базовые вещи, базовые курсы, начиная там от языков программирования, чтобы уравнять всех. Uh, математика там, математикой, там, с дискретным анализом, что ведет Регородский. Uh -huh. вот. И постепенно, с каждым, uh, там, с каждым новым семестром, курсы становятся все практичнее и практичнее, более, uh, более современными, что ли. Ну, то есть uh, мне uh, гораздо интереснее было заниматься действительно чем-то практичным, поэтому мне наиболее запомнились именно курсы второго года. Uh, Выделить могу, мне понравился очень курс по автоматической обработке текстов по НЛП, он в третьем семестре, кстати, он обязательно на компьютерных науках. И мне очень понравились э, два курса в, в последнем семестре, это по глубинному обучению Deep Learning и по обучению с подкреплением Reinforcement Learning. Там очень крутые преподаватели, вот. Саша Панина, если ты смотришь <laughs> это видео, тебе вообще респект. Ну, ты когда будешь учиться там на втором курсе, ты поймешь, что можно… Я тоже передам респект. Да. Ты можешь, короче, включать семинары Саши Панина ночью, там, не знаю, вечером, когда ты его смотришь. И просто как, не знаю, как сериал. У тебя каждую, каждую неделю выходит новая, там, новая серия с его семинаром или лекцией, и ты его включаешь. Там... Так, это чтобы и... уснуть или чтобы не уснуть? Не, чтобы не, а, там, чтобы сложно, не уснуть. сложно уснуть. Тогда лучше с утра, чтобы проснуться быстрее. Ну, Саша разгоняет, кстати, не хуже кофе, я думаю, но тебе это еще предстоит, поэтому не буду спойлерить, короче, этот сериал. То есть вот эти курсы я прям выделю, но нельзя забывать про базовые курсы, от которых тебе максимально больно. Ну, то есть, это алгоритмы и там дискретная математика, но без которых просто никак. Мне кажется, от любого курса Макса тебе максимально больно. Я был всего лишь на одном курсе Макса, да, и это было больно. Но я сейчас понимаю, смотря там назад уже в прошлое, что без него просто никак. Ну, то есть, я смотря назад понимаю, что супер, что я его прошел, но в процессе было больно, да. Слышал, слышал много от кого. Хорошо, вот расскажи, пожалуйста, если бы ты... Немножко просуждаем. Если бы ты не пошел в ШАД, а, например, пытался то же самое получить э, через соревнования Кегли, mm -hmm. или если бы ты пошел работать дата Data например, что бы ты тогда мог дополнительно получить, чего ты не получил в ШАДе, и что бы ты упустил относительно ШАД? Mm -hmm. uh, ну, смотри, я бы вряд ли сразу пошел решать Кегл, как и все, ну, как обычно, там, люди делают, да, в свободное время, если если там чем-то типа шады не занимаются, а, я бы скорее всего пошел заниматься онлайн образованием. То есть я бы, возможно, знаю, нашел бы на Курсере и на других там, онлайн платформах какое-то подобие шадовской программы вот, и пытался там, постепенно ее изучать. Но скорее всего я тоже начал заниматься конкурсами. А, не могу сказать, что я когда-то успевал в этих конкурсах, я участвовал там, в нескольких. Uh, мне вот не особо это заходит, мне не особо как-то интересно, я драйва в этом не почувствовал. Но знаю, что uh, когда ты там в хорошей команде начинаешь решать, у тебя начинает получаться, у людей там прям uh, сносит крышу и там, тебе интересно этим заниматься, ты этим там круглые сутки об, этом, об этой задаче думаешь. и ставишь эксперимент тебе реально интересно я почему-то на такой крючок э, не подсел вот мне почему-то не особо это интересно было но при этом я понимаю почему это может быть интересно э, чем отличается твой вопрос это э, что бы я упустил а, что бы я упустил если, б, э, если бы пошел сразу работать дата scientist, например вот каким-то образом может быть это конечно вряд ли получится но предположим Смотри, мне кажется, э, если ты идешь работать там, на какую-то должность там, data scientist там, да вообще кем угодно, ты, скорее всего, будешь работать там, над какой-то определенной задачей, э, и там в этой задаче ты будешь пробовать определенный узкий класс каких-то методов. То есть, мне кажется, ты, э, ты бы, конечно, углубился в этой теме там, очень сильно, и ты бы развивался сильно в глубину. Вот. А когда ты учишься там, в шаде, например, вообще в любом месте, э, Обычно, не настро... Обычно учеба не настроена на то, чтобы тебе там, дать сильно глубокие знания по определенным темам. Тебе нужно, тебе дают знания по широким, ну, в ширину, в общем. Mm -hmm. а, поэтому, поэтому я бы, возможно, стал крутым специалистом в какой-то отдельной теме, но продолбал бы какие-то а, соседние знания, которые, возможно, бы как-то помогали. Хотя бы, хотя бы, если бы я подозревал то, что они там существуют такие вещи, может быть, мне это как-то дополнительно помогало в моей работе. Вот. Я понял. Ну, Ширина против э, узкой глубины. Ну да, это типа супер, мне кажется, очевидные вещи. Я говорю, но вот конкретно в анализе данных, мне кажется, это прям ярко выражается, потому что если ты на работе там решаешь какую-то определенную задачу, там можно как бы голову опустить, ни на что другое не смотреть, вот копать свою тему и все, и ни о чем другом как бы знать не будешь. Мне кажется, это такая вот есть проблема. Но кстати, я я же постажировался в Яндексе и даже поработал после этого где-то полгода. Я стажировался и работал в Яндекс Погоде. А, и вот у меня даже есть такой тоже больный довольный опыт совмещения работы в Яндексе, ну стажировки в Яндексе и обучения в Шаде. Вот типа я вам всем советую обязательно попробуйте, чтобы понять, на что вы способны хотя бы. Вот, но это прям сложно. больно. больно. Как алгоритмы Макса. Как алгоритм Окей. Расскажи, просто про работу теперь. Вот сейчас ребята выпускаются. Куда они могут пойти и на какую примерно вилку зарплат могут рассчитывать? Выпускники шада, да? Ну, смотри, сейчас типа куча вообще возможностей, куда можно идти работать. Ну, самое популярное место, куда идут работать шадовцы, это Яндекс. Ну и в Яндексе действительно работать очень круто. то есть. Uh, Во-первых, надо попасть не особо просто, то есть там сложный отбор. Но если ты прошел шат, тебе гораздо легче это все будет сделать, потому что знаний у тебя будет побольше, чем там, у среднего uh, человека, кто проходит собеседование в Яндексе. Вот. И в Яндексе, так как это очень большая компания по меркам российских компаний, там есть очень много команд, которые занимаются разными вещами. Там начинают Алисы, где занимаются там, НЛП и там,, э, синтезом речи. Да, заканчивая беспилотниками, где там вовсю занимается компьютерным зрением и вообще там, планированием движения. То есть ты можешь в принципе в Яндексе, в Яндексе найти себе команду по твоим интересам, прям, чуть ли не на сто процентов подходящую. Вот, то есть это первое место, куда можно идти. А, если говорить про зарплаты в Яндексе, скорее всего, ты будешь идти в Яндекс а, после шада как стажер, но это самый популярный путь, и это довольно открытая информация, стажеры получают на полном, на полном рабочем дне порядка 60 тысяч в Яндексе. А, но плюс у них еще вроде да, у стажеров всех есть. А, есть еще порядка 10 тысяч, вроде а, 950, что-то такое денег на бейджики, которые они могут тратить на еду в столовых и там, в соседних кафешках. Вот, то есть, ну, вот такие примерно цифры у стажеров. А, про другие компании какие-то точные цифры я не знаю. Ну, не буду врать, потому что просто не знаю. Но мне кажется, ориентировочно примерно так же, если про стажеров говорить. Вот. У -у -у. Если ты идешь на как полноценный сотрудник, а, то здесь, мне кажется, твоя зарплата а, может быть побольше, особенно если ты идешь в какие-то небольшие компании. Вот, типа в небольших компаниях можно. Или наоборот, в Сбер. Или наоборот, типа в Сбер, да, где непонятно, найдешь ли ты себе как бы интересный проект, вот, но при этом там, ты, возможно, сможешь ее выломать большую вилку. Ты понимаешь, что типа, там куча факторов. Ну, вот, безусловно. Если брать среднего Шадовца, там же, ну, смотри, когда ты, э, ты как-то обсуждаешь офер, типа очень важно не только там, умело проходить технические собеседования, тебе очень важно э, поторговаться. поторговаться да, вот, не гашировать, как на русском правильно, переговариваться насчет, насчет зарплаты. Вот. Uh, но если, да, вот я бы сказал так, то что, в принципе, вот после шада несложно себе найти зарплату в работу, на которую ты будешь получать там от 100 до 150 вообще, и, и несложно. С твоими знаниями этого будет достаточно. Прикольно. Но ну, ребята, то есть, в основном идут э, в Яндекс или там, в какие-то, там может быть, небольшие компании. также. Да, это там идут в Яндекс, там некоторые сберные, наверное, идут, не особо много людей, знают, идут, там кто-то в mail совсем мало идут в а, Совсем ну, мало? Интересно, почему совсем мало? А, я говорю совсем мало, потому что мало знаю таких людей. То есть у меня выборка. Может быть, на самом деле, 90% шадок okay. запутут в мейл, я просто об этом не знаю. Выборка такая смещенная казалось. Да, ну, может, я, мое, может, окружение не репрезентативное, самое сложное слово. Uh, но там многие идут какие-то маленькие стартапчики, там компании, там делают интересные всякие штуки. Вот Расскажи, что тебе интересно. Uh, отвечу, если коротко отвечать, мне очень интересно компьютерное зрение. Вот, потому что я сейчас еще стажируюсь, во второй раз стажируюсь в Яндексе в команде компьютерного зрения. Uh, если чуть длиннее отвечать, мне интересно делать вещи, которые удивляют, которые каким-то образом могут тебя там расхитить, людей, да? Uh, в принципе, мне интересно там все обучение, которое происходит. Но больше всего интересно дип-леунинг, если ограничивать. А если ограничивать сам дип то мне там больше всего интересно компьютерное зрение. Хотя я понимаю, что сейчас там вся жара происходит, наверное, больше в области НЛП, ну, в ресерче, в дип Вот В компьютерном зрении чуть-чуть поутихло сейчас, но все равно вот почему-то картинки, видео — это Интересно. интересно. Я вот думал, что наоборот, самая жара там, в распознавании лиц, и что, как это как технология растет за последние три года, как она улучшилась. Но ну, вы... тебе виднее, конечно. Ну, у меня просто такое субъективно. Я не могу никаких количественных тебе параметров, каких-то количественных оценок приводить. Но просто по ощущениям кажется, что больше прорывов за последние год-полгода именно в НЛП нет. Они... Uh, ну там не в компьютерном зрении. О, слушай, это очень интересно. Это как раз тема, которая мне интересна, поэтому, окей, okay, вовремя Тема, компьютерное компьютер uh, зрение или НЛП. НЛП. Ну, компьютерное зрение тоже, но скорее второстепенно. НЛП вот прям супер. Mm -hmm. Ну смотри, ну при этом, когда ты занимаешься там глубинным обучением, э, в итоге не особо важно там, что у тебя на входе, картинка или текст. В итоге это там какой-то тензор, там какая-то матричка, которую ты представляешь в виде чиселок, и ты там гоняешь свои сетки. Поэтому, э, в принципе, твои знания там, в одной из областей хорошо трансферятся на другие области, прям очень хорошо. То есть тебе не должно быть сложно, если ты там, умеешь спокойно там, читать, воспринимать там, статьи по компьютерному зрению, тебе не должно там, возникать проблем с чтением с, там, статей по НЛП, э, например. Карим, вот если бы ты сейчас поступал в ШАД, mm -hmm. как бы ты ответил на вопрос, зачем ты идешь в ШАД? Эм... Мне кажется, у меня бы на 50% осталась бы моя, моя мотивация основная, ну, первая, которая была. Удивлять. Да. А второе бы я сказал для того, чтобы встретить хороших людей, интересных людей, встретить компанию. Вот, потому что, э, мне кажется, где-то первый год я совсем не тусил в шаде, я в основном смотрел там видео лекции. Ну, если приходил в шад, там, не знаю, печенье, кофе, там, выпил, все, посидел там один на лекции, что-то там, все, ушел домой. А вот, начиная со второго курса, я начал как-то общаться с ребятами, мы начали там куда-то ходить вместе, стали часто там просто тусить, там что-то общаться внутри шада. Салют! Это шад-баттл, пошумим! Пожалуйста! По итогам жеребьевки начинает МС справа! Дайте шум! Твои в муть, твои метрики хрень, моя подруга капуст. Твоя решающая пень. О! Сделали чатик себе, да? <соединяющие> Все дела как с этого начинается. Вот. И прям я почувствовал очень большой профит от того, что я завел такие классные знакомства. Вот. Так что сейчас бы я на 50% ответил, чтобы познакомиться с людьми еще на натворкать себя контактов я, я думаю что там еще через несколько лет ты скажешь 80 на 80 бо... да, процентов будет расти да? да. okay. дай пожалуйста совет тем людям кто сейчас по какой-то причине не прошел в шат может быть это тоже я буду кстати как действовать что делать ну смотри первый вообще совет если вы там плохо ответили на на собеседование как-то но вам при этом предложили идти на платку на платное обучение. На платное обучение, да. Не теряйте эту возможность. Мне кажется, оно прям сильно того стоит. Там каким-то образом, не знаю, нужно попытаться достать, украсть. Не надо это Не знаю, достать эти деньги, потому что в итоге там сильно окупится. Не знаю, за два месяца после этого, там получив профессию в шайде, там за два месяца, там потом за три месяца, не знаю, отработаете. Это никаких проблем не будет. Это первый совет вот к такой касти людей. Обязательно обязательно соглашайтесь на платку. Я прислушаюсь. Да, вот. А если как бы совсем не получилось пройти, ну, типа, самое главное вообще не отчаиваться. И да, в принципе, курсы и знания, которые преподают в ШАДе, они, ну, они как бы не эксклюзивные. То есть там рассказывают довольно общие вещи, там просто их все вместе собрали, их рассказывают классные преподы, там классные домашки, вот, но в принципе, потом можно поскрести по сусекам всего интернета и найти себе курсов, которые э, в итоге дадут тебе примерно такой же уровень знаний. Если только сможешь сам все это заботать… Это ну, второй и, и, и. вопрос, насколько ты можешь сам себя там, ограничивать, сам себя мотивировать это делать. Это уже вопрос как бы к личности, к самой. Потому что когда вот, у тебя есть плетка в виде дедлайнов и там, возможности вылететь… И в шаг, Макса? И Макса, да. Миша Левина с топором. Ты пока этот мем, наверное, не знаешь, но... Вот. В общем, краткая отсылка. Миша Левин, он э, ведет семинары, семинары, okay, лекции там, по, по алгоритмам. И он был, насколько я знаю, инициатором создания кодекса ШАДА. Вот. И самый главный пункт в кодексе ШАДА – это то, что нельзя списывать. Вот. У него есть классная фотка, где он стоит с таким топором. Вот, и там он гуляет по всяким чатикам, даже в виде стикеров. И когда там начинается какой-то бугурт, сразу скидывает на мишенина. Так что нужно каким-то образом, ну, во-первых, нужно научиться себя самому там мотивировать, научиться обучать себя самого. Ну а дальше... Посмотреть в интернете вообще, какие курсы есть. Не знаю, зайти в опыт Data Science, там, в канал еду курсы, например, поспрашивать ребят, посоветуйте, что там, какие курсы пройти, что посоветуете, как оптимально это сделать. Ну, и начать самому развиваться. А, порешать соревнования – это тоже, наверное, классный путь, но так как я его не проходил, наверное, что-то объективное посовет не могу. Но кажется, что это тоже неплохо. Поработать, постажироваться тоже очень-очень круто. Но был, обязательно нужно следующий год еще раз попробовать. То есть нужно понять, где у тебя пробелы, и там за месяц до вступительных испытаний или за полмесяца надо еще постараться еще раз подготовиться и пройти, потому что… Пауза. Всегда... По моему опыту, готовиться надо не за месяц. Да, если ты технарь а... – за месяц. Если ты, как я, Лучше брать полгода. Давай так. Я, я знаю людей, которые вообще не готовились и проходили. Я, так, это могу я представить. Знаю, я знаю людей, которые готовились по полгода там и не проходили. Я для. читал про те, которые пять лет готовились. Ну да, то есть там типа, очень сильно зависит от спреда, ой, от бэкграунда, uh -huh. и вот этот спред, он типа супер большой. Так что нужно как-то от своих сил отталкиваться и понимать, а, как и когда надо готовиться. Ну, то смотрите, вот канал Вити. не знаю, может быть с его расписанием получится подготовиться. Ну я не, согласен с тобой, у всех свое. То есть те, тебе, когда идешь, нужно для себя понять. Могу лишь только сказать, что если не учился на мехмате или там физтехе, то ботать до хрена, Бот идеально до хрена, и нужно это понимать и не думать, о, я через месяц пойду поступать, да, я перешаю тут экзамен. Вот так не сработает. Если ты на физтехе, на мехмате, ну там, наверное, да. Кому-то может быть вообще не придется готовиться, если ты олимпиадник. Ну да. Там, скорее всего, если ты на фистехе или там, на михмате, тебе нужно будет просто повторить, если ты мучаешься на втором, на третьем курсе, тебе нужно будет просто повторить все, освежить там, память. Ну, мне, например, что новое пришлось изучать, это, это были алгоритмы, вот. я почему-то как-то упустил их. Кормана прочитал целиком? А, половину Кормана Половина. прочитал, да. я его даже взял с собой, вот эту махину. Uh, у меня такой огроменный пакет, и были с этими учебниками, когда шел. <laughs> вот, ну, типа, алгоритмы для меня были прям чем-то новым, что я прям изучал. Все остальное во много вопросов повторил. Дай совет, пожалуйста, тем, кто еще думает идти в шат. Там, как готовиться, что делать, чтобы максимально заделиврить? Uh -huh. Ну, первый совет — это нужно обязательно идите в шат. То есть вот если вы решили туда идти, это хорошее решение. Uh, постарайтесь туда поступить, потому что место действительно классное. Uh, как готовиться? Мы об этом только что говорили. Надо как бы на себя спроецировать, понять, какие у тебя вообще знания есть, uh, посмотреть, какие задачи были в прошлом году и вообще в прошлых годах, понять, где у тебя слабые стороны, ну и попытаться их там как-то закрыть знаниями. Ну, смотрите предыдущие видео, видите, там почти все видео про это, про то, как готовиться. Uh, и если вы успешно проходите там, первые два этапа, остается последний этап с собеседованием, там просто хорошо подумайте насчет того, зачем вам нужен шат, зачем вам машинное обучение, на какую специальность вы хотите, а, разберите задачи, которые вы там не решили в, в своем варианте, потому что, скорее всего, вас будут спрашивать именно на те темы, на которые вы не решили. А, ну, там, выспитесь сидите, идите решайте. Да. Решите, вспомните, да. что такое случайное блуждание, ну, свойство Матриц. <смех> <смех> Понятно. Да, да. Ну, довольно, ну, опять же, такие банальные вещи, которые ты во многом рассказывал в своих видео. Но мне кажется, у каждого человека вообще уникальная история, не повторяющаяся Там, по комбинации его знаний и его опыта. Поэтому нужно как-то смотреть самому, что Да, это, это правда. Карим, спасибо тебе большое. Очень здорово. Мне кажется, теперь я гораздо лучше понимаю, зачем мне идти в шат и что я могу рассказать про это на собеседовании. Надеюсь, что вам, ребят, кто смотрел, тоже было супер интересно. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Карим, спасибо тебе большое. Всё, спасибо, что позвал. Давай.